Всем привет, с вами Рома. и сегодня мы почти на оканюне знаменитого праздника Новый Бой. Этот праздник всем известен, но это даже международный праздник и Я хочу вас просто поздравить, спасибо вам сказать, что... что... Что вы у меня есть И просто пожелать вам всего наилучшего в этом Новом Годе Это видео... Ой, какое короткое, даже минуты не заняло Но до Нового Года уже осталось два часа, что ж... Давайте идите и закрывайте столик, готовьте оливье, кто не успел. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на группу ВКонтакте. А всех вас наступающих. Пока!